Короче, смотрите, идея какая. Новички, если у вас в регионе есть первичная недвижимость, я вам рекомендую идти на первичную недвижимость, даже не задумываясь. Даже если вы понимаете, что у вас там спрос бьется 50 на 50, и вы после блока с Антоном увидите, что у вас примерно так. Все равно идите на первичку. Почему? Потому что, смотрите, вот опять же у нас есть покупатель, у нас есть с вами, фу, точнее, продавец, у нас есть с вами покупатель. Вот когда вы берете в работу хотя бы одного застройщика, то вы получаете в среднем 500 квартир в продажу. То есть один застройщик, один договор. То есть получается, вы заключаете один договор, и у вас 500 объектов уже есть, 500 квартир в этом одном комплексе. Вы заключаете там три договора, и у вас там полторы тысячи квартир. И на старте вы по-любому, этого будет достаточно, если это популярный объект. Вы по да, вы будете терять какое-то количество людей, потому что у вас нет очень большой базы. И, конечно же, для кого-то идеальный вариант вы не всегда в ней найдете. Но о, большую массу вы сможете обработать, и а, вот этот вопрос можно решить за неделю. Ну, то есть, вот эти 3, 4, 5 договорных отношений, и вы получаете себе в работу там 2-2,5 тысячи квартир. Всего лишь заключая там от 1 до 5 договоров. А что происходит на вторичной недвижимости? То есть, для первички это гуд. Да, у вас нет эксклюзива, ну то есть вы заключаете на общих условиях. И есть вероятность того, что квартиру, которую вы предлагаете, пока вы ее предлагаете, у вас из-под носа купили, но есть очень много альтернативы. То есть вы купили на пятом, продадите на шестом, купили на шестом, продадите на третьем. В другом корпусе, с другим разворотом, то есть получается, что предлагая квартиру, вы не попадете в просаг, как люди на вторичке. Потому что у вас есть все равно какая-никакая альтернатива, в большинстве случаев она обязательно есть. Ну, то есть крайне редко бывает такое, что вот это одна квартира, такая на весь комплекс, больше вообще не вариант. Поэтому вам будет проще. Что нужно для того, чтобы продать этот а, агентский договор? Единственное, что вам нужно продемонстрировать застройщику и показать ему, что первое, вы можете управлять наличием своих клиентов. Это будет в блоке маркетинг. Сегодня я поклялась не залазить на территорию Антона и ничего об этом не говорить. Но а, задайте Антону, как мне доказать застройщику и показать, что у меня есть клиенты, как мне показать, что я могу управлять их количеством, потому что размещая объявление на Авито, оно иногда стреляет, одно иногда не стреляет. То есть могут быть люди, а могут не быть люди. Вот как гарантированно, например, управлять тем, чтобы вот мне нужно в следующей неделе получить 15 клиентов по-любому, вот кровь физнесу, Как я могу знать точно, что я их по-любому получу? Вот об этом будет блок-маркетинг. И это ваше единственное ключевое преимущество и единственная ваша ценность для вашего продавца. Для, единственное, вы нафиг больше ни для чего не нужны, кроме как для того, чтобы гарантировать наличие клиентов. Вот что интересует продавца. Да, покупателя может интересовать сервис, машина, юруслуги, брокерство и что-то еще. Но это все интересует покупателя. А продавца интересует только одно – скорость и наличие клиента. Если вы можете это гарантировать, значит вы интересны. Даже если вы просто непонятный человек с улицы, зашедший без агентства, без ничего из кухни работаете. Это норма. Что происходит на вторичке? На вторичке нет такой возможности. У вторички, ну, более сложная ситуация. Если вы сейчас после анализа а, на блоке маркетинг понимаете, что у вас там первички 2-3 дома и вам просто нечего продавать, да, допустим, да, или у вас, ну, принципиально там эти несчастные два застройщика не платят ни копейки, и у вас выход только зарабатывать на вторичке, что делать? А тут кардинально другая ситуация. Мы не можем сразу за неделю, например, наколбасить себе гигантскую базу там, в 100, 200, 300, 400, 1000 квартир. Невозможно. Тем более, если вы частник или тем более, если вы работаете в небольшом агентстве недвижимости и там втроем пытаетесь как-то эту базу собирать и тут же продавать и выполнять две функции одновременно. Во-первых, когда вы работаете на первичке, у вас вы один раз продали застройщику и потом продаете собственникам, продаете, продаете, продаете, продаете. Вариантов обходов значительно меньше, потому что застройщику неинтересно вас шмурнуть, да, он постоянно с вами работает, вы ему приносите, если вы продаете по одной квартире, вы ему приносите приличную сумму денег, в районе там 2 миллионов рублей в среднем по стране, ежемесячно. Конечно же он будет пытаться с вами работать, да, продолжать, он не заинтересован. Что происходит на вторичке? Вам нужно, чтобы сделка срослась, заключить, чтобы один договор состоялся, вам нужно продать здесь идею продать здесь то есть это двойная сделка в идеале нужно брать комиссию и здесь и здесь но не во всех регионах это получается что делать так вот вторичке кардинально надо начинать мыслить по-другому почему потому что если у вас нет возможности бомбить все время базу вам нужно обрабатывать клиентов вы понимаете что если бы сосредоточились на базе вы просели по покупателям сосредоточились на покупателях просели по базе и постоянно вот это вот движуха непонятно что какой выход Вашем случае. То есть, в вашем случае как раз действительно нужно точечно. Мы вначале понимаем спрос, потом мы привлекаем этих клиентов. Опять же, при условии того, что у нас еще может не быть всех объектов, да, то есть не, а, это кардинально другой подход. Раньше мы привлекали на конкретный объект, а сейчас мы привлекаем на какое-то количество небольшое а, конкретных объектов, которые мы можем собрать. Например, 5, 7, 10, 15, 20, 25, не больше. Потом мы продаем идею и параллельно формируем базу, продукт. То есть идея какая? Когда вы понимаете, ну например, вам будет, а, что важно для человека на вторичке, чтобы вы гарантировали ему наличие клиента. Вот если я к вам прихожу и говорю, смотрите, у меня на вашу квартиру есть сейчас 20 клиентов, 20, прям сейчас. И я вам сделаю минимум 15 просмотров за две недели. Ну, а потому что они у меня есть. Я открываю там свою CRM-систему, для кого это непонятно, к концу нашего мероприятия станет понятно. Я показываю этих людей, потому что там есть телефоны, там есть имена, допустим, телефоны я не показываю, я показываю имена, я показываю, что это живые клиенты, я показываю статистику, я показываю сайт, через который я их привлекаю. Я аргументирую всеми возможными способами, что у меня есть эти 20 клиентов. Я не беру вашу квартиру с надеждой, что на нее потом я расклею баннера там, раскличку сделаю, что я объявление, и что потом они, они у меня уже есть. Ответ за вами. Я могу вам гарантировать, что в течение месяца я вам эту квартиру продам. Потому что статистика очень простая. 10 просмотров, один договор. Это самый плохой расклад. Если я буду вести диалог таким образом, и у меня будут физические аргументы. Да, я не могу поставить все эти 10 человек за своей спиной, чтобы он точно не мог отказаться, которые будут махать деньгами за меня. Но я могу ему как-то это гарантировать. И быть сама, в первую очередь, уверена, что если я беру эксклюзив, то я его реально продам. И вы, как на вторичке сегодня, это брать эксклюзивы под конкретных клиентов. Вы понимаете, что у вас в базе есть определенный клиент, вы находите эту квартиру на ЦАН на вид и точечно продаете эксклюзивный договор. Для того, чтобы дата могут быть неадекватные собственники. Да, цена может быть выше рынка, ее тоже можно понизить и привести в состояние рынка, но не сбивайте ее слишком сильно. Вы находите троих подходящих, один по-любому заключается вами эксклюзив. Если вы правильно позиционируете себя, если у вас реально есть клиенты, вы можете это аргументировать. И если прямо с момента подписания договора на завтрашний день вы приводите первый просмотр. По-любому. Круто? Круто. А тогда вам не надо иметь, ну то есть вы все равно постоянно работаете на базу, вы все равно постоянно отвлекаетесь от покупателя, потому что она все время истощается. И есть огромное количество базы, которые висит мертвым грузом, потому что это объекты, которые просто нахватали, они памятники, они не продаются. Так зачем это делать? И эти собственники выносят мозг, потому что если там эксклюзив, человек требует, чтобы быстрее продали. А не получается, люди не хотят покупать этот объект. Намного проще, когда вы понимаете, что если вы взяли эксклюзив, то вы этот эксклюзив реально продадите очень быстро, потому что у вас есть люди под этот эксклюзив. И тогда база на вторичке для одного частника или для, агентства внутри, для агента внутри агентства недвижимости не обязана быть гигантскими. То есть они должны наращиваться там, но уже там с 20, от 25 до 50 объектов вы можете очень круто работать, и она у вас будет очень быстро обновляться, очень быстро. Вы будете быстро реализовывать ее в деньги, потому что вы ее собираете под клиентов.